Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, э, что такое ассерты, постараюсь кратко и для чего они нужны. Ассерты это специальная конструкция, позволяющая проверять предположения о значениях произвольных данных в произвольном месте программы. Эта конструкция поможет или может автоматически сигнализировать при обнаружении некорректных данных, что обычно приводит к аварийному завершению программы. Ну, ну, ну, ну, давайте, как бы, и такая конструкция, конечно же, валит ваше приложение. И для чего оно нужно, чтобы ваше приложение валилось, вот сейчас вкратце и обсудим. Ну, допустим, допустим, это как пример. У вас есть класс загрузчик который будет закачивать там какие-то файлы что-нибудь короче будет закачивать и у него есть такая функция лот которая на вход будет принимать э, строку то есть собственно говоря уру так, а уру. Дальше. Дальше у вас загрузчик, к примеру, будет многопоточным. И для того, чтобы ваш загрузчик был более гибким, вы сможете указывать количество потоков. Ну и, если это многопоточный загрузчик, значит он, какой-то файл будет закачивать по частям. Соответственно, сможет, может обращаться к серверу и говорить, какие части ему нужны. Соответственно, для этого нужно, конечно же, еще такое понятие, как chunk size. То есть это, ну, к примеру, файл длиной 100 килобайт, качать в 10 потоков. Это как? Это разбить его на 10, получится по 10 килобайт и каждый поток будет выкачивать четко 10 килобайт либо же файл может быть длиной 1 гигабайт то по 100 мегабайт разбивать как то не очень можно разбить к примеру по 128 килобайт и 10 потоков выкачивают по 128 килобайт соответственно в любой момент можно как бы там перепрыгнуть куда то начать выкачивать со средины или с конца но это актуально для видеопотоков не в реальном времени, а которые вот лежат на сервере, и вы такой онлайн-плеер, и вы хотите смотреть что-то сразу со средины или, или с любой позиции. Соответственно, есть, будет у вас размер части, то есть chunk size. И, и, и, и. Что здесь может быть? Ну, как минимум. Вы можете сделать проверку, если а empty, ну как минимум, да, то выходить, return, завершать. Если а thread count, к примеру, равно size max, то а size max это у нас а, максимальное значение для а, переменной тип которой size_t то опять-таки делать, завершать. Если там, например, a chunk size меньше 1024 умножить, ну, к примеру, меньше чем 128 килобайт, то завершать программу. Или chunk size больше, ну, например, там 1024 умножить, Умножить больше десяти мегабайт, то завершать э, завершать, короче. Так вот, э, по мере написания э, разработки э, своего проекта, по мере написания функционала, э, вот эти вот как бы завершения на самом деле не очень хороши. Конечно же, вы можете или кто-то из вас может сказать: "Да, блин, все нормально, я все буду контролировать, все все работает". Я уже встречал подобный комментарий в разделе там советы, по-моему. Дело в том, что когда вы пишете чисто для себя и будете использовать вы или, может, ваши друзья, или, ну, то есть не будет массового применения, то такое вполне сойдет. Но если же это вы разрабатываете программное обеспечение, которое будет крутиться где-то в Embedded, либо не в Embedded, но будет крутиться сутками, Днями, месяцами То вот, такой, вот такая писанина К хорошему не приведет Потому что рано или поздно что-то произойдет И ваша программа свалится Ну ли вот в данном случае она не свалится Она просто, то есть ну, не будет Никакой загрузки Почему этой загрузки не будет, вот непонятно Вот вы скачали какой-то новый браузер там И там вот почему-то вы пытаетесь Проиграть файл Или, или открыть Или что-нибудь вообще сделать, а ничего не происходит вот в данном случае как бы загрузка да не происходит. То же самое где-то в каком-то программном обеспечении ничего не происходит. Вы долго пользоваться такой программой не будете. Вы найдете аналог и скачаете аналог, либо завалите там форум разработчиков гневными комментариями. Аматорское или так сказать любительское программирование очень сильно отличается от профессионального и от промышленного, где проверяется все вплоть до того что там а плюс б проверяется b значение a и проверяется не будет ли переполнен тип ну это уже чересчур жестко но такое есть такое есть особенно если это бортовые компьютеры автомобилей самолетов поездов ну и всего того где если произойдет ошибка, то если это то эта ошибка может привести к человеческим жертвам то конечно же там вплоть до таких мелочей все проверяется для того чтобы ра программа работала стабильно так вот на данном этапе если вдруг происходит одно из этих событий то э -э Просто э, функция завершается, и никакой загрузки не происходит. Соответственно, вы об этом можете и не знать. Чтобы вы об этом знали, тут надо делать логирование. Писать куда-то в логфайл. Потом, опять, если что-то не работает, вам нужно в этом логфайле лог искать э, причины, ну, почему же ваша программа не работает. То есть, опять-таки, пока вы используете... На верхнем уровне Свою, ну то есть вот, вот так вот Лот <coughs> И тут передаете какой-то уру Количество потоков И chunk size 1024 Там умножить на 32 Пока вот так вот Еще более-менее будет работать Более-менее, в принципе Но со временем Вы решили Или а, ваши коллеги Решили, что ну, программу надо дорабатывать. То есть, ассерты, мы сейчас к ним перейдем обязательно, конечно же. Они вот помогают. Ну, что помогают, короче, узнаете позже. Так вот, когда вы разрабатываете что-то, вы еще можете не видеть всю картину целиком. Каков же будет конечный продукт? И что в конце концов будет? Соответственно, соответственно, вот вы написали загрузчик. Потом думаете, так, ну, загрузчик это такое, было бы хорошо, если бы был бы менеджер какой-то. Этот менеджер, короче, download Этот менеджер тоже будет иметь такую функцию load. Ну это вкратце, да. А он здесь уже будет, к примеру, вычислять get count of количество ядер, а в зависимости от ядер будет передавать сюда там какое-то значение ну потому что вы разрабатываете ваш э, ваша программа должна будет работать на абсолютно на разных платформах на разных устройствах соответственно э, четко задать 8 потоков ну не получится если это вообще древний древний компьютер либо может быть это будет запускаться на компьютере либо это будет э, ну, например, на компьютере, на котором 32 процессора, не ядра, а процессора, есть такие промышленные компьютеры, и не, и не только такие. Ну, к примеру, даже это про просто будет 32-ядерный компьютер с 32-ядерным процессором. То, соответственно, 8 потоков запускать, ну, как-то не то. Лучше запустить, там, ну, пусть даже в те же 20 потоков, это будет гораздо быстрее. Соответственно, ваш менеджер, к примеру, будет определять это количество. Дальше он что-то будет калк uh, uh, chunk size тоже может зависеть от, uh, uh, uh, ну, от, компьютера, да, что у него там есть, что у него там. к примеру, uh, uh, uh, к примеру, к примеру мож, может быть вы сделаете то, чтобы определялось, что за Какая, как бы, сетевая карта Возможно, возможно, вот здесь были бы Проводились бы тесты На скорость, текущую скорость Тест спид Ну и так далее То есть, я думаю, вы понимаете, да Что написали загрузчик, а потом задачи расширяются Дополняются и идут дальше Соответственно, вот это уже Этот downloader Будет использоваться не на вот этом верхнем уровне а уже каким-то менеджером вот м а м этот будет вызывать функцию до лот а в этой лот уже будут какие-то расчеты расчеты расчеты и и и только потом загрузка. Потом этот менеджер, конечно же, тоже может не, не на этом уровне использовать, не на верхнем, а там это какая-то UI-ка, User интерфейс А там потом класс, который будет загружать настройки. А в зависимости от настроек будет там передаваться менеджеру. А менеджер будет еще что-то там высчитывать, а там еще что-то. То есть в результате получается, что вот эта вот последняя цепочка, ну, будет последней цепочкой, как бы. Ну, в плане загрузки. Так вот. И все вот эти вот ретурны, тут ретурны, потом где-то здесь будут ретурны, потом там будут ретурны, и в результате очень сложно будет найти, почему же программа некорректно работает. А, ведь если есть какая-то ситуация, то в профессиональном программировании, в промышленном, а, в аматорском ничего страшного не будет, я считаю. То есть очень много программного обеспечения, где вот так вот... Ну вот так вот да Просто вот эти вещи проверяются изначально на этом уровне Чтобы не было пус пустоты а, а вот здесь ну, будет передаваться там как как какой-то урл Он тоже где-то еще на высшем уровне будет проверяться Но все может, все может произойти Может посчитаться неправильное количество а, размерчанка, Неправильное количество ядер может определиться Все может быть, вы не знаете на какой платформе будет использоваться так вот, вот здесь очень сильно э, помогут ассерты. Очень и очень сильно. Почему они очень сильно помогут? Так, ну, ну, ну, ну, давайте я вот так вот сделаю. Нужно подключить все ассерт И для их отключения нужно просто раскомментировать вот этот DeFi. Но нам это не надо. Нам нужно получить ассерт. Итак, итак. Теперь смотрите, пишем. Ассерт. И здесь в этом условии нужно то... Ну, какая... Э э э здесь булевское э выражение должно быть. Короче, здесь должно быть то, что должно быть нормальным. Нормальным должно быть то, что уру э, не пустой. Вот. Мы отрицаем. Ты пустой, то есть должен быть не пустой. И... А что еще можно? Для того, чтобы еще было сообщение об ошибке, если программа вывалится, чтобы вы знали, почему она вывалилась, можно вот так вот и и сюда написать какой-то текст сообщения. К примеру, URL из Empty. Дальше. Какая нормальная ситуация для нас? Нормальная ситуация для нас, когда количество потоков больше, больше больше нуля до да, елки-палки больше нуля ну и конечно же меньше чем к примеру там 100 я это сейчас писать не буду я думаю вы и так понимаете что нужно будет написать так ну к примеру если больше нуля это нормальная ситуация в случае если же количество потока будет равно нулю то вот такое будет сообщение. Count of. И какая нормальная ситуация для чанков? Давайте. Нормальная ситуация для чанков, опять-таки тоже, только одну проверку сделаем. Если размер чанка будет больше, чем, больше равно, чем 128 килобайт. Вот так. Иначе incorrect chunk size какой-то там. Есть. И вот вот такие ассерты. Так вот. Как же они нам помогут? Ну, давайте вот сначала запустим, запустим программу. Где у нас она тут выставлена? Ассерты, ассерты. Да, стоит. Запускаем. Что, запускаем надо было вот здесь написать что типа загрузка произошла корректно сиout lo1г короче loaded так так так так а ну сейчас собираться будет долго это же весь проект пересобирается ну, пока собирается, да. Так вот, чем же помогут ассерты? Дело в том, что ассерты по мере написания программы будут э -э, валить вашу программу, если будут происходить вот эти вот ситуации. Когда будут происходить вот эти вот ситуации, вы будете знать, что эта ситуация произошла. Че? А, во, вот, уже свалились. <coughs> ну вот, смотрите, вот. Запускаем. Бог, программа свалилась. Где она свалилась? Вот здесь assert нам пишет. И вот текст сообщения. Без текста сообщения просто ну, была бы как бы информация, в какой функции свалилась. Incorrect chunk size. Все. Получил assert по мере разработки. Потому что вот вы написали, да? Что делать у нас до этого? Что было просто return? А что делать? Логировать, не логировать? Лучше в идеале просто обработать эту ситуацию. В данном случае... Менеджер как-то плохо посчитал, к примеру, да? Вы накидали асертов. По мере, на, на, по мере когда вы писали, downloader, да загрузчик, у вас все работало хорошо. Потом перешли вы на другой уровень, потом еще на другой, на другой и пишите, пишите, пишите. Перед этим повставляли асерты. Потом начинают где-то <клёх> выскакивать и валиться. Вы знаете, где то валится? Соответственно, вы такие смотрите: ну а что делать? Действительно, если меньше, чем 128 килобайт. Либо изменять требования, либо исправлять. И вы начинаете исправлять. Возможно, нужно будет дописать класс singleton какой-то, на который будет создавать файлик. Либо ни ни ничего не будет создавать, там будет значение по умолчанию дефолт Соответственно, если вдруг chunk size меньше, чем 128 килобайт, ну, к примеру, или больше там от 10 мегабайт, ну, в зависимости от э, этих спецификаций, до да, того, чего требуется, то вы устанавливаете, к примеру, в 128 килобайт, вот так. Точно так же для потоков, если вдруг количество потоков равно нулю или больше то тогда вы устанавливаете. И если url пустой, то тогда вы там, э, ну, я даже не знаю, что-то делать. Можно тоже какой то по умолчанию, но, но скорее всего, здесь просто уже действительно return и залогировать. И return, возможно, здесь уже булевскую э, тип поставить. Вот, то есть я думаю, вы поняли идею, да? По мере написание вы будете, потому что не, не так уж и часто программисты кон, кон, понимают конечную цель продукта. Ну, если это не разработка веб-сайта, к примеру. Я имею в виду, это вот такое программирование на языке C, C++ и C++, когда это а, проекты не маленькие, которые будут включать в себя не один десяток классов. Соответственно, по мере написания вы еще... вы с каждым новым функционалом добавлением нового функционала вы ближе и ближе Подходите к сути, вы понимаете, что же будет, и дальше вы вы вы вы вы вы ну, прикидываете, где будет корректно работать, а может что-то надо переписать, а может что-то дописать, а не переписать, а может что-то вообще выкинуть, и оно здесь не нужно, а потому что предполагалось вначале, что какая-то какой-то функционал нужен будет, а потом просто вы понимаете, что он здесь не нужен. Так вот асерты вам помогают именно выявлять те ситуации которые потом конечно же обязательно нужно решать вот ну думаю идею я какую-то донес то есть ассерты очень хорошая штука иногда бывает даже так что по мере написания сейчас просто нет времени сейчас нужно написать какой-то функционал а нет времени именно на Корректную обработку ошибок То тоже можно втулить туда сердце. Вдруг что-то произойдет Ну вот в этом случае, да. а вдруг урл будет пустой Ну вдруг, ну бывает такое. Потому что сейчас К примеру нет времени подумать А что же делать, действительно Если он будет пустой Вот на этом уровне Когда у нас здесь был загрузчик То передавать пустой урл, ну всегда можно проверить а вдруг этот URL будет формироваться из каких-то частей. Вдруг надо будет закачать какой-то конфигурационный файл, в котором этот URL будет состоять из многих частей. И он не то что будет пустой, а он ну, может быть некорректным. То есть, возможно, здесь надо будет, то есть, понимаете, по мере развития проекта вы доходите до того, что. нет пустого не будет, но он может быть некорректным. Значит, что нужно сделать? Нужно как-то проверить его корректность. Действительно ли он есть? Действительно ли... А как проверить? Можно пингануть. Ну, какой-то написать функционал, который пинганет сервера. Если по этому URL такой-то файл. Если нет этого файла, то что делать? Не запускать же загрузчик, потом будут ошибки. Соответственно, <клево> по мере написания вы приходите к этому выводу. Ага, значит... Значит, здесь не Empty, ну, ну, оно на самом деле никогда не сработает. Но, ну как не сработает? В менеджере можно проверить корректность. И если URL не корректен, передавать его пустым, к примеру, да? Тогда у вас сразу же сработает ассерт. Если сработает ассерт, вы начнете вот над этой проблемой думать, как же сделать так, чтобы программа продолжала работать и работать корректно, чтобы все ошибки... Ну, действительно неправильный уровень, чтобы он не приводил к завершению программы, потому что не очень красиво было бы, если бы вы заходили на тот же YouTube и происходили какие-то ошибки и, и, и плеер тупо валился бы. То есть по-любому там происходят иногда какие-то там э, нештатные ситуации, некорректные, но плеер продолжает работать. Он может для нас незаметно перезагрузиться, поменять контекст или еще что-нибудь, но он работает. Поэтому не стесняйтесь ассертов. Ассерты очень хорошая штука. То есть напоминаю внутри, чтобы не забыть для простоты запоминания, то, что должно быть корректно. То есть если происходит обратное, значит срабатывает ассерт и программа валится. То есть корректным для нас количество потоков больше нуля. Если это корректно, идет все дальше. Так, ну давайте запустим еще раз. Программа наша свалится. А теперь ну, Сделаем вот так вот Сделаем нашу программу Свободную от асертов И как мы видим Все загрузилось Но на самом то деле там ошибка так. Ну Думаю все Если у вас есть какие то комментарии Конечно же пишите Ставьте лайки если понравилось Подписывайтесь И все такое Всем пока.